Всем привет, на связи офицер и сегодня мы сыгранем в игрушечку Dreadnought космическую-космическую игрушечку. Ну и чтобы вас не томить, сразу переходим в корабли Акула Вектор и сегодня мы сыграем на Тугарине. Это у нас крейсер, причем артиллерийский крейсер. Ну и вот его описание. Корабль Тугарин, введен в эксплуатацию послом Акулы в панколониальном сотружестве Виктором Григорием был похищен при торжественном запуске, когда на его корпусе еще сохло покрытие. Он отличный пример новейших заводских настроек артиллерийского крейсера от Акулы. Модификаторы Акулы на Синлибе добавили несколько штрихов экстремальных технологий, чтобы дать представление о том, чего можно ожидать при наличии готовности инвестировать в будущие проекты. Ну и сегодня на борту этого артиллерийского крейсерочка у нас будет следующее. Легкие зенитные турели второго уровня, также бомбовая катапульта второго уровня, будут выставлены ракеты дротики, легкие автопушки второго уровня. И маневр пикирования второго уровня. Да, такой маневр пикирования у нас уже был. А на ком? Вы можете писать смело в комментариях. Итак, мы опять же поиграем здесь. Рекрут, выбираем любой и играть. У нас карта Югу, Хейвен, причем ночь, командный смертельный бой. Нужно победить, набрав 100 очков. Каждый уничтоженный корабль будет приносить нам 4 очка. Ну если мы 100 очков не наберем, а время выйдет, то победит тот, кто набрал наибольшее количество очков. И вылетаем! И вот мы Прилунились, скажем. Прилунились. Итак, у нас бомбовая катапульта второго уровня, напомню. Есть ракеты-дротики второго уровня, легкие автопушки и маневр пикирования. Так, я думаю, что нужно вот с ребятами немножко держаться. Если что, за них прятаться. Так ведь будет проще, верно? Так. Сейчас мы здесь где-нибудь спрячемся. Ой. Ты уж по нам тут решил парить, да? Так, я понял. Стоем бы. Вот Ах, ты же зараза. Пока. Знаешь почему пока? Потому что, блин, не надо было так вывыеживать тебе, дружище. Нужно было еще маневра юзануть, правда, но не стал я это прожимать. И Так, чуть-чуть да, ускоримся здесь вот. Здесь прячемся, отожмем. Ах ты ж, вверх не ушел, да? Блин, а я думал, пойдешь вверх, будешь там маневрировать, но нет, не решился парниша на такое, тут что-то никого не видно, да, снизу? совсем никого нету, может мы найдем сейчас кого-нибудь, Ход навряд ли, так полное здоровье у нас с вами и нужно обождать немножечко, а где, где враги-то? О, мы уже здесь восстанавливаемся. Жестко. Наших тоже нарез подправляет. Нужно это понимать. Как ни крути, корабли не вечные. Что -то где-то тут. Пулят. Так, притормозимся. Так, он в офиге там был. Однако... Блин, я не могу его выцелить и а? хе, -хе, хе все добили тебя и куда ж ты пошел а блин зараза ушел от моих снарядов он так, тут... есть то нет А добили его кстати где тут и снизу добили что ли ну вы даете что-то я всех задеваю а вот убить не могу надо исправляться так ну что где тут кто тут маневрировать смысла нету никого нету М -м да что-то мне сегодня с врагом Hi, вообще не видно Совершенно не везет. Так. А может быть и везет то, что врага для меня нету. У нас наши капсулы. Наших хилов. Ремонтников. Ой-ой-ой, дружище, аккуратно. Аккуратно. Так. То Я сегодня попаду? Нет. Этот ушел, блин. Что Катабол происходит, блокчат. а? Да блин, пок... пока... А... На тебе, блин. Получил. Все, я больше не выстрелю, походу. Высокий урон мне дали. Недоступно. Маневр мне недоступен. Почему, непонятно. Чуть-чуть oh, ускоримся. Thruster. Тут, Тут какая-то дичь происходит. Him, так. Scrap, да что ж ты будешь делать-то, а? Давайте троечку по нему. Получай. Так. Этого добили, тех добили, нашего добили. Ч-то все тут поразбомбились. Так, а мне вот нужно повернуться. А, все понятно с тобой. Пока Пока Там вот еще один Блин, ушел Зараза, ушел Так, не очень Легко комплировать здесь на этой карте Очень много Нынчек здесь есть Так, ну ничего чем мы перезарядочку сделаем и... так отлично неплохо ему там нападали так и этому нападали неплохо Всё. спокойной ночи реально так вот и сбоку меня крысит пойду-ка я отсюда To maneuvering ой, ой ой сверху откуда-то Удачи тебе Я поманеврирую немножко Так, разлетелся он Это хорошо Получай Thanks, Ах ты ж не долетели до него, препятствия тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Че, дефиться будешь? Ну, давай в дефсе. Ну и как, успешно? Destroyer... Я думаю, нет. Я думаю, совершенно не успешно у тебя это получилось. Так, а тем временем... Вот, что нам делать? Мы вот либо ускоряемся, либо... Либо у нас ничего не получается Так, давайте его чуть-чуть подобьем И потом мощным уроном добьем Ах ты, зараза yeah. Отлично Двойной урон по нему прилетел Хо-хо-хо Как мы сработались, а? Ну и Фессерк на первом месте, конечно же Он просто бомбил и разбомбливал Отлично Мы использовали все наши супер-пуперские орудия И поманеврировали немножечко И это нам помогало и не помогало Но в общем мы сделали все возможное, чтобы победить И мы победили Давайте откроем табло счета. счетом и посмотрим, что враг, как видите, первое место. Очень очень печально там все было. Ну а максимальное количество убийств, которые мы смогли сделать, сделали мы. Причем смертей у нас ноль. Что очень и очень круто по показателям. С вами был Офисерк. Если вы хотите продолжить смотреть, изучать игру Dreadnought, то, пожалуйста, милости прошу, оставайтесь, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Также прожимайте колокольчики, чтобы не пропускать такие видосики. Ну и всем пока, пока, пока.